доброго бронюток друзья, с вами Арталаски и прежде всего хотел бы с вами поделиться радостью, что на моем втором канале по уже более 1000 подписчиков и более 10 полезных видео, так что если вам интересен зибрыш обязательно переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. Ну а перед тем как начать лепить маску, я стал искать интересные идеи на сайте Pinterest. искал различные японские, демонические, традиционные маски, маски из игр и фильмов. Все, что нравилось, сохранял на мульборде в программе QRF, чтобы иметь его перед глазами во время работы. И, наконец, после долгих поисков вдохновения, я открыл зебры, чтобы начать лепить. Но для начала я взял модель лица, которая используется по умолчанию в программе Spark Air, чтобы элементарно ориентироваться в пропорциях и размерах. И уже вот тогда начал лепить базовые формы маски. Старался работать сразу с перспективой, так как на селфи-камерах она, как правило, сильная, и эти искажения заметны. Мне показалось, что модели лица... не недостаточно и для полноты картины я присобачила еще стандартную модель головы шеей и ушами. После стартовых форм осталось их только уточнить, и каких-то глобальных изменений уже вносить не придется. То есть сначала крупные базовые формы, потом чуть менее крупные, и только потом уже детали. Подобного пайплайна придерживаются и художники, и моделеры, и я тоже стал работать по этой схеме после прохождения нескольких курсов. Кстати, ребятки, школа XYZ School ведет набор на курс DraftPunk. Даже если ты вообще никак не умеешь моделить, но очень хочешь, на курсе ты освоишь профессию с нуля за 6 месяцев, получив знания, востребованные в крупных компаниях. Действующие профессионалы с опытом в именитых студиях научат тебя всему, что должен уметь 3D художник для работы на фрилансе или в студии. А именно создавать 3D модели для игр по правильному алгоритму. Сначала формы, выразительность, потом развертка, запечка и текстуры. Научишься лучше понимать, как использовать для моделирования Maya, Blender, Substance Painter, Marmoset Toolbag и Photoshop, и, конечно научишься вызывать вау, эффект у друзей, айсхеров и заказчиков с помощью красивой подачи, по итогу курса у тебя будет портфолио, более чем из 10 макетов и 2 модели полного цикла, которые точно оценит твой будущий заказчик, кстати у курса есть фри версия, которая поможет тебе освоиться в софте и обучиться базовым навыкам моделинга, xyz это более 90 тысяч выпускников, а также менторы с большим багажом знаний, полученных в таких студиях как Blizzard, CD Project Red. А еще это постоянная обратная связь по заданиям и множество дополнительного материала. Активируй промокод и приобретая этот и другие курсы со скидкой 40%. А еще в подарок ты получишь месяц подписки XYZ, который откроет тебе доступ к дополнительным мастер-классам, а при ее продлении еще 15 каждый месяц. Дерзай! Все ссылочки в описании. Детализация заняла не так много времени, и я зря, кажется, вообще ее делал. Потому что маску видно не так уж и близко, а рендер в инстаграме вообще так себе. Но об этом позже. Будущих масок я точно не буду так заморачиваться, ибо это все равно не будет видно. И маска в итоге получится четче, чем само лицо и все изображение в камере. Короче, еще не доросли. Как дэлскульд готов, пора приниматься за ритопологию. Модель маски по сути обычная игровая модель, поэтому ритопология здесь обязательна, чтобы инстаграму не пришлось переваривать несколько миллионов полигонов. Ритопку я делаю уже не в зибрыше, хотя там тоже можно, но мне все таки удобнее делать ее в 3 d коусе, здесь есть все нужные мне инструменты и в принципе тут довольно удобно ее делать, хоть и есть парочка моментов. Вообще пожалуй это мой самый нелюбимый этап и самый скучный в пайплайне, но без него модель не поместить ни в игровой движок, ни в Instagram. Кстати, клыки я ретопнул через зеремешер, иначе я просто слетел с катушек, постоянно вращаясь вокруг каждого клыка, чтобы его отретопить. <звук> Все, ретопка завершена. Вместе с клыками луполька смотрится довольно прикольно, и кажется на нее я потратил больше времени, чем на сам скульпт. Далее я начал делать и развертку, менее нудное занятие чем ретоп, но все еще нудное и все еще ответственное. Правило простое, чем меньше швов тем лучше, но при этом надо избегать потянутости текстур и какие-то явные искажения. Зубы и клыки на этом этапе не настолько страшные и нудные, но повозиться немного все таки пришлось. Сохранив юви, я начал этап байка в Substance пейнтере. Вообще, я обычно запекаю в мормосет тулбак, но здесь мне не захотелось заморачиваться и разницы все равно особо видно не было бы, поэтому сделал все сразу в пейнтере. Но вот процесс покраски по вызвал небольшой ступор. Я накидывал разные материалы и цвета, чтобы подобрать наиболее подходящий, но какой-то конкретной идеи все равно не было. В итоге я скомбинировал несколько материалов и выбрал синий цвет, потому что он хорошо должен контрастировать с кожей. Все текстуры я делал под PBR, то есть под физически корректный рендеринг, однако позже выяснилось, что можно было с этим не заморачиваться, PBR в инстаграмме вообще не торт. Кстати экспортировать текстуры пришлось так же как и для Unreal Engine. Программа в которой я буду делать саму маску принимает текстуру ORM, это когда текстура оклюжена, рафнеса и металлика находятся в одном из Возможно, здесь есть какой-то смысл в оптимизации или просто в удобстве, но что есть, то есть. Вот такая масочка у меня получилась. Надо лишь теперь закинуть ее в Spacer и Studio и подготовить к публикации в Instagram. В спарке я лишь настроил материал и положение маски, которое универсальным не сделать каким-то очевидным способом. Я настраивал маску под свою мордаху и оказалось, что некоторым подписчикам, которые ее тестировали, она казалась мала, особенно в области щек. Так что позже я сделаю еще обновление с разным размером маски и частицами из пасти, а попробовать ее вы можете прямо в моем инстаграме. Отмечайте мой профиль и показывайте, как маска сидит на вас. Процесс публикации маски настолько язычный, что даже как-то не вижу смысла его упоминать. Так же просто как опубликовать пост в инстаграме. Ну а если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами, как всегда, был Арталаски. Пока!